Мужики, всем привет, на гагодроп новый ивент, сейчас будем смотреть, что добавили, погнали. Мужики, привет! 25 тысяч на балансе, это человек, ссылочка на ГГФ прикрепит, там же промик на деп и плюс промик на барабан. Вот этот, который можете прокрутить бесплатно, крутить. Если не понравится бонус, ну, не выпал вам бесплатный скин, да, который без депа на секундочку. Кстати, скидка на кейс выпала. Подожди, а, тут 5% всего, блин. Но, в любом случае, 5% скидка на кейс. Если за 100 тысяч, то это будет ощутимо. Скидка на... А, это на все кейсы. Ну, кейс, пользуем. Так, ну, а если мы, допустим, выберем кейс за 18... Что-то скидки нещтима. Ладно, нам отсюда нужен бесплатный скин, поэтому прокрутим еще раз промиком, который будет находиться в прикрепе, поэтому все в ваших руках. Или выполните задание, но вам не надо выполнять, у вас промик от меня есть. ГГ, спасибо за предоставленную возможность записать этот ролик. Так, по поводу скидки, может э, на кейсах до определенной стоимости? Подожди, я не понимаю, у меня как работает скидка. Допустим, я захожу сюда. Или это уже все со скидкой? Может, уже все скидка идет? Ладно. По ивенту, который они добавили. Во-первых, это новый ивент гонка, в котором на первом месте можно 60, -ка, 50, сорока, ну вы это все видите, короче, место много, можно понять новое. А, и, конечно же, новый ивент вот этот за пополнение, раньше у них были бесплатные, так называемые, прострелы, кейсы. Сейчас они, а, с, начиная с нового года, добавили функцию, что сумму депа тебе меняют на скин. Ну, то есть, бонусом, за место трех-четырех бесплатных кейсов, ты а, получаешь скин, причем скины неплохие, отсюда дропают, на самом деле. Вот смотри, оп, и перчи за 5400, в принципе, пойдет. Баланс небольшой, поэтому я хочу сегодня посмотреть все новые кейсы, пиратские, так называемые, которые не добавили. Кстати, отдельный респект дизайнеру, блин, выглядит реально круто. Г-г-г. Блин, написали бы человек, а, Сразу рекламу и здесь вот ссылку на канал было бы другое. Дешевый кейс открывать неинтересно. Начнем сразу с 600. А, здесь, кстати, тоже есть фриспины, только почему-то их всего три. Гагадроп. Что за дела? Почему три, почему нет 15. Кстати, сразу неплохой... Окуп. Вот это хорошо. Вот это, вот это, это наше дело. Это нормально. Это поехали. Это, это крутим, это дергаем. Так, поехали. Ночь. Хорошо, дальше идем. Так, косарь. Пойдет. Давай дальше. Еще ластовый спин. Симсу, слушай, неплохо. С тем учетом, что кейс стоит 600 рублей, это вообще как бы пойдет. Можем обменять на один и, в принципе, его продать. Так, обменяли, продаем, все. И на баллике уже 32 тысячи. Кейс за 600 открыли. О, пошли уже кейс поинтересней. Это, наверное, то, ради чего вы на этот канал заходите. Посмотреть, блин, дорогие кейсы. Ну, на самом деле, не. Ой, хорошо! 2к. Слушай, они. Ну, все же это аккаунт ютубера Вот спросите меня, ощутимо ли? Скажу честно И без вранья это, это ощутимо Так, это у нас, давай еще раз откроем Но, странно, в этом кейсе Нету фри спин -офф. то есть если В кейсе за 600 рублей Что-то, кстати, калаши то вообще пойдет 7500, но это окуп кейса. Если в кейсе за 600 рублей было хотя бы 3 спина, то там они не добавляют ничего. Ну, вот здесь... Ну, опять же, нет. Причем, блин, сделали так интересно. Вот здесь 5,3. То есть, не во всех кейсах. В этом непонятно, почему нет, хотя он дешевле, чем за 600, но в кейсе за 600, блин, есть. Как это работает, я не понимаю. Кстати, кейсы вот эти новые, по крайней мере, мне выдают. Но это опять же, аккаунт ютубера. То есть, не стоит забывать. Но, тем не менее, такой дроп мне, честно скажу, нравится. Это на 6500. Такой дроп мне не нравится, мы обосрались. Давай черную жемчужину, это самый дорогой кейс из этих серийных кейсов, здесь Дудо, ой, краса. Нет, какие же молодцы добавили АВП Дудо Лор, вот ну серьезно, ну молодцы, такую небольшую пасхалочку оставили за это, ну за это респект, типа Дудо Лор. Можно назвать ролик, блин, выпало АВП Дудо будет достаточно прикольно. Слушай, а давай реально, а давай реально мы сейчас с тобой выбьем не Дудо Лор, попробуем, по крайней мере. Ну понятно, что выведется нифига не Дудо Лор, но тем не менее, я хочу Дудо Лор, я хочу просто выбить дудл лор. Мне больше ничего не надо. Давай попробуем. Мы, кстати, начинаем уходить в небольшие плюса, а в то и в минуса, собственно. Но! Нужен! Пролетел дудл лор! Блин! Нифига! Я его сегодня выбью. Я хочу получить дудл лор. Как это интересно мне сделать. Кстати, по поводу дудл лора. Блин, эм, все-таки сложилась. Вот эта красота. Вот это красота! Ой, я думал сейчас выпадут. Ну, ладно. 12 тысяч. На самом деле, это небольшой окуп. И, в принципе, дебл 25к мы еще даже x2 не сделали. То есть, со всей картинкой, которую вы тут видите, вроде бы но даже x2 еще нет по поводу авп начал говорить э, проанализировал посмотрел сравнил и да можно сделать вывод что дудал лор Lore... слушай а вот и x2 подъехал а вот и нежданно негаданно подкатился по моему нет мы в минуса начали уходить но все даже x2 не сделали но а начиналось так красиво ну и вот то есть дудал лор этот стоил бы дороже потому что ну во первых да Дуда лор это а dragon лор с алиэкспресса да как я его окрестил но действительно также вы правильно писали в комментариях он ярче но все-таки яркие скины, они прям залетают с ноги. А новая авапа, она красивая. На самом деле, есть схожести с принцем, как я это заметил, многие из вас это заметили, когда мы делали обзор на эту авп, а вот здесь, кстати, окуп. Но, все же хотелось бы видеть новое контрабандное качество. Ну, они бы переделали немного этот скин под свой лад, да, чтобы он не нарушал никакие авторские права. Но, блин, это реально крутая, достойная авп. Да, возможно. Возможно, действительно человек взял чужую работу, но и вы же ее уже добавили. То есть, я вот думаю, просто прикиньте, кто-то купил статрек Doodle лор, потому что он хотел этот Doodle лор, да, там прямо с завода, условно. Заходит на утро, а у него другая авапа. Ну, так, я думаю, не делается, то есть... Это на самом деле, это Это не скам, да. Но, блин, попахивает им. Поэтому. Дудл лор была реально достойная авапа. И если говорить о гагадропе, потому что все-таки мы сейчас на нем снимаем ролик, они оставили пасхалку. из за это респект. Надеюсь, дудл лор в другую авапу менять не будут. Все-таки. Справедливости ради та авапа реально тоже крутая нам мне безумно понравилась Даже где-то больше, чем Дудал Лор в разы Но все же прайс Дудал Лора был бы выше Но это все прекрасно понимают и кейсы соответственно Тем временем мы минусуемся и ни одного Лора нам не выпало это, это как бы Ну не очень круто, потому что этот кейс Я открываю именно ради этого скина Но он вообще никак не выпадает А может быть такое, что они просто его сюда добавили Но выпасть он не может? Такой же в принципе тоже может быть Просто интересна его цена Если он дропнется, но я в принципе сомневаюсь Что он сюда может выпасть, потому что Так же, кстати. Слушай, этот кейс неплохой. Вообще неплохой. По поводу аккаунта ютубера, блин, но у нас 33к, то есть мы уже начали даже минусоваться. Все-таки новый кейс нормально заполнен, и они неплохо выдают, если так со стороны. Но из плохого есть сказка. Сказка выпадет, вот так откроешь 5 штук, а тебе миллион сказок на дропы. Это хреново, это нифига не круто. Ну, блин, конкретно если смотреть нашу ситуацию, вот ножи и как я только что их выводил, ролик возможно будет на канале. 14 тысяч, но x2 у нас, у нас максим был x2, то есть в принципе дефолток у x2, но маловато, типа аккаунт ютубера, <laughs> хотелось бы больше, и все же хотелось бы в триллионный, десятиллионный раз, дудл лор, пожалуйста, по заказу, давай, а интересно, а есть ли она у них в апгрейдах, ну типа давай ее заапгрейдим, почему нет, так, лор, попробуем, смотри, апгрейд, есть поиск по названию, да, есть, прекрасно, Ду, подожди, а, ду, Нет, ее тут, ее тут нет в апгрейдах, блин. Вот это, вот это не очень. А подожди, а я в новом кейсе, интересно, есть ли она там. Вот, кейс революция. Ну смотри, и вот здесь кейс AWP а, двойственности, блин. Они реально сделали пасхалку. И такое ощущение, что все таки эта AWP не выпадет никому и никогда. Ну просто вопрос в ее цене. Она будет стоить так же, как... Ну вот, ну чуть-чуть же, блин так же, как новая ВП или как, или как она вообще будет стоить. Ладно, бум все-таки рассчитывать на дудл лор. Мне очень хочется в это верить, что я все-таки действительно его сегодня выбью. Хоть и не выведу, потому что ссылочка в прикрепе, и плюсом ко всему такой авапы в кэске нет, но хотелось бы. Уже столько открытых кейсов, хоть одну штуку, пожалуйста, элементарно, посмотри. Ну блин... Как же она сладко прокатилась? Ладно, еще, еще, еще и еще раз, еще. Давай, давай, а вапу подавай. Пожалуй, она просто прокатывается. Нет, это ГГ, забейте, мужики. Это good game. У нас, кстати, потихоньку баланс уходит на Тем временем есть, открылись, вернее, кейсы, которые даются при достижении определенного оборота. То есть ты продаешь скинов на 100 тысяч, у тебя открывается самый дорогой кейс. Дешевый открывать здесь бессмысленно. Ну, то есть с дорогих, да, вот с кейса там за 100к падает. И то не всегда. То есть в прошлых моих роликах э, в вот этот кейс не бы выдавал даже. Ну и сделайте заключение, что первый кейс это вообще такое себе. Тем не менее, у нас есть сам дорогой кейс, и это хорошо. Нападение Жора, кстати, это 200 плюс рублей. 700 даже, ну вообще пойдет. Так, золотой. Единственное, хотелось бы здесь вот где-нибудь видеть стрелочки приключения между кейсами. Было бы удобно и очень круто. Потому как эти кейсы находятся наверху, а внизу и до них нужно листать. Динамика, это, это уже ни о чем. Это 300 рублей, но и кейс, в принципе, не такой дорогой. Пошли у нас серебряные кейсы, с вашего позволения исключительно. Я не буду открывать... Ну, хотя ладно, давай откроем все. Типа, первые кейсы, это совсем не интересно То есть, э, с них ничего не падает. Кстати, коробка с игрушками. Это может стоить денег. Это стоит денег. А неплохо. Странно, потому что обычно в роликах по ГГДропу эти кейсы нифига не выда... ни... мне не выдавали. Но здесь как-то ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону. Вот прекрасно. Может быть даже такое, что они просто пересмотрели логику этих кейсов. Это было бы круто. Ну, потому что я прям очень сильно негодовал по поводу дропа с кейса. На самом деле, э -э круто, что у ребят есть... Два вида фрикейсов. То есть у тебя фрикейс, так называемый фрикейс при депе. И после того, как ты продаешь скины. Это в принципе засейвит, когда знаешь, закидываешь даже там 5000 рублей условно. а кто может 30 закидывает? Сливаешь все просто в ноль. И допустим, у тебя остался фрикейс, который дается при депе. И вот эти вот кейсы, которые даются при достижении определенного оборота. Это круто. То есть можно, в принципе, если что-то годное Выбьешь, неплохо сивануться. Достаточно ничего. Так, броня, кстати, ну вот почему я не люблю открывать первый кейс. Для меня это не интересно вообще. Мы возвращаемся Возвращаемся к черной жемчужине, и все-таки надеюсь, что дудл-лор выпадет. Мне элементарно интересно посмотреть на прайс этой авапки. Но кейс неплохо дает все же. Так, понятно, у нас здесь выпало какое-то говно. А, и по балансу мы ушли в ноль, вернулись к тому, с чего и начинали. Так, ножик. Блин, ну, не знаю, давай, давай попробуем фастом. Типа, все-таки хочется уже либо дудл-лор, либо нет. Так, тут нет, тут опять нет. Блин, она, мне кажется, не выпадает с этого кейса. Это действительно, просто в виде пасхалки. Но я прям хочу добить и все-таки получить правду. Так, давай дальше. Блин, нет, вообще вообще не дропает с чекой. Это просто пасхалка, которая лежит в кейсе. Ну, прикольно, но... Блин, сделали бы... Прайс на ней вручную, то есть там она стоит условно 50 тысяч долларов, да? Это было бы хорошо, но она вообще не дропается. Блин. А я хотел уже, я назову ролик, выпал Дудолор, до вот реально. Почему нет? Нашел, нашел баг, как выбить а, Дудолор, до когда его удалили. Но ну, серьезно. Мы, кстати, минусанулись. Вот говорил бесконечно за аккаунт ютубера, но мы минусанулись. Мы сделали X2 и все, и пошли на слив. Почему я всегда и говорил, если вы делаете X2, выводите, не задумываясь, дальше может не получиться. Но все же я упал на свой аккаунт Кстати, нет, смотри, он нас дальше продолжает бустить Бэкать, так сказать... К x2 от депа Так, 16 тысяч на балансе Нет, дудолор вообще поход без вариантов, блин Можно в принципе ставить на следующий ролик деньги Why not? Но хочется все-таки добиться Правды с этого кейса, остается 15 тысяч Так, а давай попробуем сделать Какой-нибудь апгрейд, че-че апгрейды, кстати Лежат скины, апгрейды на гагадропе что то как-то вообще не замечаю, давай сегодня попробуем Баланс, сначала необходимо выбрать скин У нас 27 тысяч, попробуем полтинник Но это реальный x2, и на этом можно будет Завершить ролик, поехали, 46% Сходу с ноги, на самом деле завершение роликов по ГГ заканчивается апгрейдом, что я надеюсь, что она укупилась. Вот, жалко, <с> что я не могу забрать, <с> потому что есть ссылочка в прикрепе. Но, тем не менее, X2, это дефолт, это прям то что, то, что надо. В общем, ребят, ссылка на сайт в прикрепе, там же промики все возможны, на барабан, на деп, на квартиру, на машину, все это будет в прикрепленном комментарии. Огромное спасибо за просмотр, с вами был человек человек, до новых встреч, мужики, пока!